Новое лицо из класса многие ругали за восточные нотки. Зато корма теперь не спадающая, как у Бентли. 222 снова поднимает планку в сегменте F. Догонит ли конкуренты? Скоро узнаем. На подходе новые BMW 7 серии и Audi A8. Восточные нотки и правда есть, и неспроста. Ведь китайские авторы растет быстрее европейского. На особом положении премиальные седаны, особенно в длиннобазном исполнении. Объяснить любовь компактных китайцев к большим машинам сложно, но игнорировать такой спрос попросту недальновидно. Если предпочитаете водить сами, присмотритесь к s У нового с класса очень роскошный салон. Как правило, хозяин этого корабля будет сидеть сзади, а вести его будет персональный водитель. Но, честно говоря, работать водителем на такой машине будет в радость. У 222 уютный интерьер, несмотря на обилие кнопок. Их новом поколении 156 комфортно. Тепла добавляет щедрая деревянная отделка и высококачественная кожа. Но красиво здесь будет без ущерба для функциональности. Управление мультимедийной системой логично, не требует особых навыков. Также в авто есть прибор ночного видения, которое вводит пешеходов в красную рамку, чтобы вы их заметили. Камеры кругового обзора существенно облегчают процесс парковки и маневрирования в плотном потоке мегаполиса. За зеркалом заднего вида расположена камера системы Magic Body Control, которая заранее готовит подвеску к ямам и неровностям. Но за езду и все эти удовольствия приходится платить. S500 потребляет порядка 20 литров на 100 километров. Для водителя здесь вообще все удобства есть регулировка сидений она сбоку на двери настраиваться так как вам удобно потом вот эта вот коробка переключения передач она очень сюда вписалась я не любитель конечно вот этих вот всех сбоку переключения передач вот этих рычагов но у нас здесь очень хорошо стало и Флагман стал еще роскошнее, а ведь многие любили предшественника как раз за строгую кабинетную сдержанность. Салон богат на вкусные детали, проработаны мельчайшие элементы, интерьер очаровывает. С заднего ряда можно управлять буквально всем автомобилем. С одной стороны, здесь есть все, чтобы решать вопросы дистанционно. Телефон интернет, развлекательные системы. Но мне, честно говоря, трудно представить, как можно в таком комфорте работать. Здесь не хочется напрягаться, хочется просто сесть, поднять шторки, включить какую-нибудь расслабляющую музыку, выбрать нежно розовый или теплый оранжевый цвет подсветки и просто откинуться и немножечко отдохнуть. Закрыться от всей окружающей суеты перестать думать о чем-то насущном просто расслабиться очень хорошо расположились экраны мультимедийной системы и датчики спидометра и тахометра все кстати говоря вот органично вот этих больших 12 дюймовых экранов они конечно поменьше чем скажем в тесле Моду S, но при этом они очень органично вписаны, особенно с вот этой контурной подсветкой. Они будто бы э, парят в воздухе. Особенно эффектно это смотрится вечером, ночью. На самом деле, с э, классу для того, чтобы здесь можно было жить, не хватает действительно только кухни, ну и удобств. Потому что э, подстаканники, задние подстаканники с подогревом и охлаждением. При этом есть еще подсветка, в зависимости от того, какой режим вы выбрали. Все очень красиво, сделано добротно и... Сделано с совестью, что называется. Сделано на совести. Единственная претензия. Я не уверен, что в наших условиях, в странах СНГ, светлый пол в салоне – это разумное решение. Все-таки будет, будет пачкаться. нам нам, нам по раз а я, я не хочу я не хочу отсюда я уходить. тоже а нужно а нужно вот к сожалению придется придется да. но мы еще я думаю вернемся выполза и